Комната Эймса – это искаженная комната, используемая для создания оптической иллюзии относительных размеров. Названная в честь своего создателя, американского офтальмолога Адельберта Эймса-младшего, первая комната Эймса была построена в 1946 году, основываясь на концепции конца 19 века немецкого ученого Германа фон Гельмгольца. При просмотре людей или объектов в комнате Эймса происходит потеря нормальной перспективы. В результате оптической иллюзии, создаваемой искаженной комнатой, человек, стоящий в одном углу, кажется наблюдателю значительно больше, чем человек, стоящий в противоположном углу, в то время как комната кажется нормальной прямоугольной формой. Комната Эймса построена таким образом, чтобы спереди она выглядела как обычная прямоугольная комната с задней стеной и двумя параллельными боковыми стенами. В действительности же это прямоугольное возникновение трюк перспективы. Истинная форма помещения трапециевидна, стены наклонены, потолок и пол находятся под наклоном, а правый угол значительно ближе к расположенному спереди наблюдателю, чем левый угол или наоборот. Наблюдатели смотрят в комнату через глазок, чтобы создать лучшую точку обзора и удалить любое чувство глубины, созданное при просмотре комнаты обоими глазами. Иллюзия часто усиливается путем добавления дополнительных визуальных подсказок, таких как клетчатый пол или прямоугольные окна на задней стене. Нет ничего удивительного в том, что мы воспринимаем пустую комнату как нормальную, ибо изображение, которое мы видим через глазок, идентично тому, которое было бы получено из обычной прямоугольной комнаты. Однако, когда люди стоят в комнате, возникает конфликт. Человек, находящийся в дальнем углу, имеет меньшее изображение, что обусловлено его большей удаленностью от наблюдателя, по сравнению с человеком, находящимся в более близком углу. Удивительно то, что наблюдатели видят людей искаженными в размерах, и комната сохраняет свою прямоугольную форму, вероятно, потому, что мы привыкли видеть прямоугольные, а не трапециевидные комнаты. Таким образом, взрослый в дальнем углу будет казаться меньше, чем ребенок в ближнем углу.